Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и автор канала «Вокальный дзен». Подпишитесь, чтобы не пропустить выход полезных, интересных видео и статей. Кстати говоря, у меня есть канал и на YouTube, он также называется «Вокальный дзен». Там очень много бесплатных видеоуроков, полезных упражнений, поэтому подписывайтесь, вы точно не пожалеете. А сейчас 5 лайфхаков для голоса. Вы можете их использовать для речевого голоса или певческого. Ну, то есть, когда вы говорите или поете, это будет применяться и для говорения, и для пения. Итак, первый лайфхак – подтянуть живот. Когда вы начинаете петь или говорить, представьте, что вы хотите казаться чуть-чуть худее и подтягивайте живот. Не переусердствуйте, не нужно прям сильно-сильно втягивать. Это должна быть такая легкая подтяжка, чуть-чуть худее. Второй лайфхак – говорите на улыбке. Посмотрите, я разворачиваю. Повожу уголки рта в стороны, немножечко улыбаюсь, скулы идут вверх и вот в такой позиции я говорю. Мне так гораздо удобнее, если вы попробуете спеть или поговорить без улыбки, потом на улыбке вы услышите разницу в звучании вашего голоса. Обязательно попробуйте и используйте этот прием. Следующий прием говорить на полузевке. Полный зевок это когда вы опускаете нижнюю челюсть, вас формируется как купол как будто во рту горячая картошка или яйцо. Соответственно, в чем здесь идея? Вы убираете нижний зевок, то есть вы не опускаете картоне нижнюю челюсть, но оставляете вот этот верхний зевок, то есть немножечко направляете звук вверх-вверх и э, создаете такое некое пространство э, у себя во рту. Да? Некое пространство вы у себя создаете. И таким образом вы говорите на полу зевке. Если вы полный зевок открываете, будет такой звук. Если вы оставляете только верхний зевок, будет вот такой звук. Следующий лавхак, четвертый. Вы направляете звук на твердое небо. Здесь вот с полу зевком очень хорошо сочетается. Если вы направляете звук на твердое небо, которое находится у вас за корнями верхних зубов, ставьте сейчас кончик языка на корне верхних зубов и введите его внутрь, вы в него попадет такая большая твердая полость внутри вашего рта. Так вот, если вы держите полозевок, улыбку, направляете звук на твердое небо, он восстановится тверже, увереннее, сильнее, он резонирует, и ваш голос будет звучать гораздо лучше, мощнее и даже громче и следующий, последний лайфхак и очень важный момент направляйте звук как бы внутрь себя не старайтесь его вот отдать вперед, потому что тогда вы не сможете ни улыбку удержать ни зевок вы не сможете удержать звук на твердом небе, вы будете стараться его отдать вперед, удерживайте как будто бы внутри себя, будьте такими жадинками, тогда все предыдущие рекомендации вам удастся выполнить и и вы сможете управлять своим звуком. Это очень важный момент. То есть Вам нужен не просто поставленный куда-то голос. Вам нужно уметь управлять своим звуком. Поэтому старайтесь удерживать его как бы внутри себя. Вот такие лайфхаки. Надеюсь, вы все будете использовать. Ваш голос станет звучать лучше, сочнее, выразительнее. Пишите о ваших результатах обязательно в комментариях. И кто хочет прокачивать свой речевой и певческий голос, я рекомендую вам изучить мои видеокурсы. У меня есть видеокурсы по технике речи и также есть видеокурсы по вокалу для абсолютно разных уровней, от новичка до профи. Ссылочку я прикреплю в описании к этому видео. Обязательно посмотрите. Я надеюсь, вы выберете курс по душе. Если у вас будут вопросы, то то обязательно задавайте в комментариях, в личных сообщениях, я с удовольствием вам отвечу. И помогу выбрать подходящий, нужный курс под ваш уровень, под ваши запросы. Ну что же, с вами была Анна Камлевская. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Пока-пока!